Документ «Форма ввода бюджета» – универсальный конструктор для введения данных бюджета. Документ нужен для составления бюджетов организации. Создается он в программе 1С «Бухгалтерия государственного учреждения». Чтобы открыть данную программу с рабочего стола, запустите 1С, выберите название конфигурации «БГУ редакция 2.0 рабочая» и нажмите кнопку «1С предприятия». Также это можно сделать с помощью портала «Вместе». Для этого нужно перейти в раздел «Финансы», далее финансовое планирование и выбрать кнопку в данном разделе «Перейти к работе с финансовым планированием». Чтобы посмотреть любой документ формы ввода бюджета или создать новый, нужно перейти на вкладку «Финансовое планирование» и в разделе «Планирование» выбрать пункт «Формы ввода бюджета». Откроется список документов формы ввода бюджета. Бюджет заполняет руководитель ЦФО, либо его помощник. Однако согласовать документ должен сам непосредственный руководитель ЦФО, а после него главный бухгалтер. В зависимости от того, на каком этапе согласования находится документ, его статус меняется. Форма ввода бюджета может быть один из трех статусов «Черновик», «Рабочая» и «Утверждена». До того, как создатель документа отправил его на согласование, статус формы ввода бюджета будет «Черновик», после отправления «Рабочая». После согласования утверждена. Для того, чтобы показать работу с документом формы ввода бюджета, был создан видеокурс, который включает в себя видео, названия которых вы видите на экране. Основная работа с созданием бюджета происходит на вкладке «Данные бюджета», которая рассмотрена в видео под номером 4. Формирование значений на вкладке «Данные бюджета» зависит от выбора полей «Шапки» и вкладки «Основные». Поэтому во втором и третьем видео рассказывается, как влияет заполнение полей шапки и вкладки основные на значение вкладки данный бюджет. В видео под номером 5 можно узнать, как происходит согласование данного документа. Приятного просмотра, До встречи в следующих видео!